«Выходи» — это и название фестиваля уличной культуры и спорта, и призыв к действию, которому уже последовали тысячи молодых людей по морю. Стоит отметить, что «Выходи» — это, пожалуй, один из самых амбициозных и громких проектов Натальи Щукиной и ее команды. Девушка выросла в семье врачей и учителей, сама получила медицинское образование. Неудивительно, что желание заниматься чем-то общественно полезным в значительной мере повлияло на профессиональный путь. Безусловно, работа медика — одна из наиболее важных, но Натальи не хватало масштабов, хотелось что-то менять. И мы самого начало вот моей такой профессиональной деятельности в этом направлении стали заниматься э, социальными проектами то есть в основном это, э, в основном это были проекты которые связаны либо с поддержкой творческих индустрий либо с э, с работой с молодежью в основном с самого начала это была молодежь, которая увлекается уличной культурой экстремальными видами спорта. Сама Наталья никогда на скейтах и роликах не каталась, но при этом была знакома со многими райдерами и уличными художниками. Каждая новая встреча с ними представляла собой симбиоз спорта, танцев, искусства то, из чего складывается уличная культура, которая тоже нуждается в развитии. Мне с самого начала понравилось то, как ребята мыслят, их свобода, их такая вот независимость определенная. И я видела о том, что основ... у них есть очень много инициативных ребят, которые хотели бы развивать эти направления, но, наверное, не хватало какого-то вот организационного начала, и я как раз заняла эту нишу, подтянула свою команду. И вместе решили запустить фестиваль «Выходи». Организаторам было важно сместить фокус внимания молодежи с компьютерных игр и вредных привычек на зрелищные и очень близкие им виды спорта и уличного искусства. Тут можно учиться прийти с нуля, научиться прыгать, делать трюки, научиться держаться на доске и на всех этих инструментах. Это уличная культура, это то, что актуально, то, что докатилось до нас, и мы это бомбим. Если первый фестиваль проходил только в Архангельске, то второй охватил почти всю область, а это больше 9 тысяч человек и десятки спортивных площадок по всему региону. На девятой Всероссийской открытой ярмарке событийного туризма проект «Выходи» занял первое место в номинации «Лучшее молодежное мероприятие». Успех на федеральном уровне стал для команды настоящим трамплином. По словам энтузиастов, они с самого начала стремились выстроить диалог молодежи с бизнесом и властью. И благодаря фестивалю им удалось это сделать. Мы организовали этот диалог в такой или иной мере, не всегда с пониманием, иногда там мысли э, в разных головах разные, но тем не менее этот диалог существует, благодаря ему как раз, возможно, очень многие проекты из тех, которые есть. Вторым достижением я бы, наверное, назвала рост вот этих вот инициативных ребят, с которыми мы начинали с небольшого фестиваля в Архангельске до уже полноценных организаторов собственных проектов, мероприятий, там, спортивных учреждений и так далее. Так, например, соратники Натальи по фестивалю превратили любимое хобби в бизнес и открыли единственный в регионе скейт-парк. А недавно столица Поморья заиграла новыми красками благодаря арт-фестивалю «Живые истории города». За созданием новых уличных картин наблюдал лично глава региона Александр Цибульский. Кстати, он и поддержал яркую идею молодых художников. Сейчас на сопровождении некоммерческой организации множествало локальных проектов, но есть и очень масштабные задумки. В глобальном смысле нам не хватает галереи современного искусства. Не уверена, что мы ее потянем в ближайшее время, но хотя бы какую-то небольшую мастерскую для уличных современных художников. Вот это, наверное, самое основное, самое важное, что мы в ближайшее время хотели бы получить. Наталья уверена, наличие приветливой среды и возможность творческой самореализации помогут решить одну из самых главных проблем региона – отток молодежи.